23 градуса Время 6.42 Салют, друзья! Давно не виделись Сегодня чудесная ночка Чувствую, клев будет просто сумасшедший Наконец-то я выехал на рыбалку держи щука! В общем, время Около 7 утра Приехал ночью, расставил десяток жерлиц Зашел погреться в машину За бортом минус 23 градуса Погодка отличная Ночка шикарная Будем надеяться на лучшее, сейчас расцветет, пойду попробую окуня половить, вот, ну погнали, пока зашел погреться, пока мы тяпнем а, чайку с лимончиком, тут дикие коты на меня набежали две штуки, уже с кормилом живца четыре штуки и покушались на мое сало. Ну, угостил немножко, котиков по и поели. За ваше здоровье и за мою рыбалку. А, шикарно чаек с лимончиком. М -м -м. Ничего не видать. Ну ладно. Пойду-ка проверю. Часов прошел, как я жерс поставил тишина и покой. Погнал вот ага, последняя, десятая. Что-то мне кажется, что это живец бил. Здесь, по-моему, самый маленький был из всех. Здесь очень мелко. Совсем мелко. есть или нет распутал немножко ха-ха есть контакт смотри ка куча травы но первое хотя бы есть без живца оказалось то ли как -то хитро очень тонкая работа только что загорелся флажок живца стащили а -а -а. редиска посмотрим на дальний Мне кажется там тогда точно флажок горит флажок горит он не крутит нету, похоже не живет есть может быть он избил странно. В общем, я думал, что температура повысится днем, а уже 11-12 час, а она как ночью? Минус 23. Блин, как-то так себе уже морозит постоянно. А вроде сегодня обещали до плюс 1-2, до минус 11. А, ну ладно. Денья какая. Будем сейчас кушать подкрепимся сальцем и это у нас согреет. Давай-ка сальце. Все замерзло, хлебушек замерз. Друзья, за здоровье. За ваше здоровье. Вот. Загорелся у меня опять самый дальний. Самый мелкий. Каким знает. наверное, разбил большой. Сейчас сидел, мормышал. Тут сработка. флажок поднялся. Я побежал. Он, в общем, крутил. подсек Она проехала буквально. Я не знаю, чуть-чуть со мной и сошла. Обидно, насадна ну радует хоть поклевки есть хвостые есть же что-то не теплеет Прям сегодня совсем не отзывается ни на что. Почему тут? Хоть как-то наклюет. Хитрая щука. А окунь вообще куда-то в печку залег, наверное. Ну все равно денек чудесный, хотя одну щучку поймал. Котлетки новогодние будут. То хорошо. Еще просверлю. Это редкое чувство единения с природой, ее широкое дыхание, идущее далеко и издалека. Это пока еще безотчетное скольжение вдоль дороги сердца, мимо тусклых огней фактов, мимо крестов, на которых распятое прошлое, и колючих шипов будущего, цезура, безмолвное парение, короткая перердышка, когда весь открывший жизни ты замкнулся в самом себе. Слабый пульс вечности, подслушанный в самом быстротечном и приходящем. Эрих Мария Ремарк Триумфальная арка Пойдем попробуем Еще побалансирим что-то тишина уже последняя наверное час полтора тихо буду потихонечку собираться больше наверное ничего не будет вот но ну, если будет друг чего да ладно Вечно На водоемах, где ни народу нет, ни рыбы А где олени-то? Э! А я, представляешь, потерялся Жел, заблудился Вот мои верные лоси, олени Остались там А я пошел Думаю, но приду хоть на какие народ подскажет, куда ехать Ха, Офигеть! О, повезло! Слушай, а ты меня подвезешь до города-то? совсем заплутал дед старый ну, конечно без проблем сейчас я соберу подождешь полчасика часок и доедем куда скажешь хорошо ну как рыбалка -то? Все, договорились ну дорогие мои хорошие любимые дети ну детишки да и всякие мужички и девчишки поздравляю раз вас Фу, запыхался дед старый поздравляю вас с наступающим новым годом ну или уже с наступившим посмотрим желаю вам как всегда здоровья вы знаете, какие у меня, какой у меня мешок с подарками? Он просто необъятный. Порой я его даже поднять не могу. А мои олени, он с ним застряли, до сих пор вылезти не могут. Вот таких три мешка вам здоровья. Желаю вам всего самого-самого лучшего-лучшего. Ведь вы такие приятные все люди. Поздравляю вас от всей своей Дед Морозовской широкой души. Поехали, Санович. Хорош уже там собирать. Я тут такой за целый день сегодня автобан накатался. Можно гонять. Ух ты. Там... О, у меня зажженный флажок висит. Хе-хе. Тут, тут, собственно, одну из двух. Либо живца съели, либо сам живец стрельнул флагом. Поразевал. Ну, вот очередная поклевка была. Похоже. А, нет, живец тут. О, смотри. Покоцанный какой. он жрали его. Жрали, жрали. Жрали, жрали. И выплюнули. Ну ладно. Плыви. собираем шерлиц ну что сегодня вот поклевок наверное 5-6 было вместе с этой ну, размотала прилично да и одну я только поймал одну прокатил на крючке почувствовал и остальные вот так вот либо грызли либо стаскивали живца вот но все равно было весело Душки были. классно. Ну, друзья, все, отрыбачился я. А, да, Дед Мороз он ждет, уже не терпится, руками машет. Поехали, говорит. А, поймал я одну щучку на котлетке, в принципе, на ужин пойдет. А, ну и хорошо. В общем, отлично я поморозился сегодня. он такой здоровый румянец нагулял себе. Отлично пробачил, побегал, на рулун свернился, как всегда, это капец. А, Чудно было. Всем я полностью присоединяюсь к поздравлению, Дедушки Мороза. Желаю вам всего то же самое и еще умножить это на два. Счастья вам, здоровья, хорошего настроения, любви и всего-всего самого хорошего. Встретимся, скорее всего, в следующем году. Удачи. Пока-пока. Красиво.